Интересует тема раскрещивания. У многих она проходит по-разному, в том числе ощущаются атаки христианского эгрегора. Очень много роликов на ютубе относительно темы раскрещивания. Мы занимаемся темой выхода из христианского эгрегора, грамотного выхода из христианского эгрегора последние семь лет. Материала собрано много. Есть ветка на форме, которая также посвящена личному опыту каждого, человека, который прошел через обряды раскрещивания и подведению баланса долгов с христианским эгрегором. Это серьезная кропотливая работа, коллега, которая потребует от вас не только труда, но и огромнейшего переосознания. С бухты-барахты такие вещи не делаются, особенно сейчас. Христианство точно так же превращается в простую идейность, как и все остальные эгрегориальные структуры. По сути, становится ролевой игрой. Она очень не хочет быть просто ролевой игрой. Она хочет быть полноценным управляющим механизмом, но она не будет полноценным механизмом, управляющим механизмом. Но она хочет остаться таковым в голове адептов, которые скажут, что христианство это самое главное. Они будут играть в эту ролевую игру вместе. Ну как, не знаю, мета-вселенная Цукерберга. Да? Надел очки, надел наушники, надел датчики. И вот ты уже почти в реале. Технология будет развиваться. Вот здесь приблизительно то же самое. Человек будет жить в своей системе значений, в своей системе ценностей, и, и только в ней будет жить. Потому что любая другая реальность, она с ней просто не будет соприкасаться, не сможет, нет общих точек интересов. Лишь только то такие же религиозные системы, которые не будут влиять на мир вообще совсем. А, никакого влияния на мир не будут. Но на разум своего адепта, который скажет, эта идея самая главная, они будут влиять на 100%. Это не иначе, не назвать иначе, чем ролевая игра. Потому что если какая-то идея воздействует только на вашу жизнь, это идея, которая управляет вашей жизнью. Но она не управляет жизнью многих. Просто в этом статусе буди вы пойдете пропагандировать идею религиозную в миры, где этой идеи нет, вы можете быть уничтожены. Просто уничтожены, в том числе и физически. Поэтому любая религиозная система старается сейчас закрепиться в сознании огромнейшего количества истиноверующих, чтобы сделать сеть и, возможно, взять реванш. Но никакого реванша, безусловно, не будет, потому что сам движок не предназначен для того, чтобы такие системы опять брали власть. По крайней мере, не в ближайшие несколько тысяч лет. Нет. Вот, поэтому, если вас интересует эта работа, подойдите к ней ответственно. Соберите информацию, все осознайте, примите решение и поступите сообразно собственному решению. Будет хорошо, если вы будете знать во имя какой идеи вы будете это делать. Не так, а бы ради чего. Потому что мне не нравится, они ко мне плохо относятся. Они меня не любят. Они мне ничего не покупают. А все-таки из других соображений.